Здравствуйте, это я Вечкина Галина. Что можно сказать? сказать. Кристина, что скажешь? Я спать поэтому... Я тоже спать, вот. вот. Что можно? Что можно сказать? вот вариант. Ильф, Илья Ильф, Евгений Петров. Господинок, 12 стульев, читать один. 12 тираж, что ли, один домом. В этом случае читают за Начала читать в 2012 году, потом читала, потом продолжила вот недавно. Что значит тут у меня? Это вот я читаю из главы 11, выходить зеркало жизни. Вот даже заплатка 2013 года, вот, допустим, правильно исполнил. Мне декан, тем нечего, дал. Календарь. Сейчас вот я читаю. Не сначала но, читаю ближе к телу, как говорит сам. Сведения будут оплачены. Ну что ж, 70 рублей положите. Это почему ж так много? А весный дорог старик мелко задребежал, велея позвоночникам. Изволите шутить. Согласен, папаша, деньги против фардировка, да, к вам зайти. Деньги при вас. Став с готовностью похопал себя по карману. Имейте в виду, что это не сначала начала Да, пожалуйте, хоть сейчас, торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, вступал хозяин дома, поставил письменный стол с овальными бухгалтерскими книгами и длинный консервский шкаф с красными полками. Кстати, у меня есть однокурсник Митя Футон, Он мне в вконтакте писал, что очень любит произведение 12 стульев. Наверное, я его дубинал день, потому что у него Востап Бендер дубингирует. даже себя иногда называют называет часто. вот. Я фильм смотрела, разных версий. К нему-то вот только еще полностью не читала. Вот, но читаю сейчас. Значит, соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный булаженскими книгами. Длинный консервировский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры. Абовы и далее, да. Арьер Гардный, буквы Я. До полков пачки арьеров, привязанная свежая печевка. Кстати, Ваня Ильич, мой брат, тоже, наверное, любит это, этого героя. У него даже в ВКонтакте там было написано, что там... Я не... То слова из песни этого Аздука Я не разбойник и не опустол. И что там. Угадать меня непросто. Но очень может быть, что на свою беду я посидею раньше, чем умру. Вот. Но что-то такое там было. Лучше, конечно, до старости даже, чем молодости умереть. Вот. конечно. Хотела бы всем долголетия пожелать, чтобы вообще хотела бы, чтобы никто не умирал никогда, вот, на самом деле. Ребрам пола были приклеены печатные литеры АБВ и дали дарьер гарные буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. Гос, сказал восхищенный стоп. полный архив на дому, совершенно полный, скромно ответил архивариус. Я, знаю на всякий случай.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 помогут на старости лет. А мне много не нужно. По десяточке заждирок подадут. И на том спасибо. А то иди попробуй, ищи ветра в поле, без меня не найдут. А тоже смотрел на старика. Дивный на канцелярия, сказал он, полная механизация, Вы прямо герой труда. Большой архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он рассказал пустые книги, учеты и распределения. Всё здесь, сказал он. И Старгород. Весь Старгород. Вся мебель. У кого, когда взята, кому, когда выдано. А вот это алфавитная книга «Зеркало жизни». Вам прочу мебель? Купца первой. Гильдии Ангелов. Пожалуйста, смотрите на букву А. Буква А. Ак-Ан-Ангелов. Номер вот 82742. Можно писать 8242. Теперь книга учеба сюда. Страница 142. Все ангелов. Вот ангелов. Взята у ангелов 18 декабря 1918 года. Лоят Бекер номер девять семь ноль два, девять семь двенадцать, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре два красного дерева, шифонер один и так далее, а кому дано, смотрим книгу распределения. тот же номер восемь, два семь, четыре, два, где я его уже называла, дано, шифоньер военком, гардеробов три штуки, детский интернат, жаворонок, еще один гардероб, личное распоряжение секретаря Старпрод. Губа. И там мне Библия лежит. Он вот мой. На нем. На целом. Кристи. Это мой. Он вот буквально мне правый памяти его как свой. Дно шифонер горфайенку. Гардеробов три штуки. Детский интернет-жаворонок. Еще один гардероб. Личное распоряжение секретаря. Стар прод Гумгуба. Гунгуба. А рояль куда пошел? Пошел рояль в себе со второй дом. И сейчас там рояль есть. Что-то не видел, я там такого рояля, подумал стоп, Вспомни за тень человечека Или примерно у правителя канцелярии городской управы Мурина. Буку М, значит, и нужно искать. Все тут, весь город, рояли, тут газетки к... всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люсты. Все же даже, то есть, ну, сказал Остав, вам памятник нужно не рукотворный воздвигнуть. Однако, ближе к делу, например, в Б. Что я хочу сказать. Отрывок из Сектора Непушкина. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, К нему не зарастет народная тропа. Воздвигся он главой непокорной. Воздвигся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Отрывок. И тут тоже, видите, написано. Где? Вот. Вам памятник нужен, некоторое надо кинуть. Это Ставского. Однако, ближе, где вам например, буква Б. похоже на на говорит, да? Есть буква Б. Охотно отозвался коробейников. Сейчас вм, вм, номер 48238. Воробьянинов и полит Матвеевич, батюшка ваш, царственное небесное, большой души был человек. Рояль, Бейкерш номер пять, четыре, восемьдесят девять, вазы китайские, маркированы четыре французского завода, север ковров бессонных, 8 разных размеров, кабелен, пастушка, кабелен, пастух, текинских ковров, два Харасанских ковров, один чучело медвежье с блюдом, одно спальный гарнитур, 12 мест, пловый гарнитур, 16 мест, гостиный гарнитур, 14 мест, ореховый мастера Гамса. Работы. А кому роздано? Нетерпение спасибо так. Это мы сейчас. Чучеловым дверь с Дудом во второй район милиции. Вабилин-Пастухов, Фонд художественных ценностей, Вабириант Пастухов, клуб подников, ковры, Бюссон, Тикинский Харасан, Нарком, Нешторг, Гарнитур спальный, Союз охотников, гарнитур-столовый, стар городское отделение Лавча, гарнитур-гостиной ореховой по частям. Стол круглый, стол один, во второй дом собеса, диван сгнутой спинкой, распоряжение жило дело. До сих пор передний стоит, все, бивку промаслили, сволочи. Так, все прикрыло тут. Еще один стул товарищу Грицацуеву, Конвалиду инвалиду империалистической войны. По его заявлению и резолюции заложила дело Т. Буркина. Десять стульев в Москву в музее мебельного мастерства, согласно циркулярного письма наркомпроса, ваза китайские маркированные. Хвалю, сказал Остап Это гениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть. Сейчас сейчас и до ордеров доберемся. Номер 48238 Литера Б. Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. Вот вся ваша батюшки мебель тут. Вам все, все ордера. Куда мне все? Так, воспоминания, детства, гостиной, гарнитур. Помню, игры в.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 Один ордер на 10 стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на гобелин-пастушка. Изволите ли видеть, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны. И, собственно, и собственно ручная подпись получателя. Так что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральше Попова гарнитур. Может, хотите... Может быть, видите, генераль шеваповый гарнитур. Очень хороший, тоже гампсовская работа. Но стал движимой любовью, исключительно к родителям, схватил ордера, засунулась на самое дно бокового кармана, а генераль Шевопового гарнитура отказался. Можно расписочку писать? Можно расписочку писать? Освеннился архивариус, ловко выгибаясь. Можно, любезно, сказал Бендер. Пишите? Борец за идею. Так я уж напишу. Кройте.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 «Ну, пока», — сказал он, — «Сощурись, я вас, скажет, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель целярия». Сейчас посмотрим. Трудно ли читать там. Может, до сюда еще что то читать. Шален архивариус взял, вяло положал, пожал, подуну ему руку. «Пока», — повторил Остап. Он двинулся к выходу. Корбейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, —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 Тише, дурак, сказал грозно, Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Ну, пока. Пишите письма. Дверь с треском захлопнулась. Корбеников снова открыл ее и выбирал на улицу. Просто так уже не было. Кристина, Антон. Что? Что? Я слушаю. Я вообще спать пытаюсь. Я тоже слушаю. Но ты нам не мешаешь. Да, ты нам не мешаешь. Очень хорошо. Очень хорошо, что я вам не мешаю. Да, да уж. Привет всем зрителям, которые будут смотреть. И вообще зверятам, которые там на диванчике сидят. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Видите, звери всем говорят спокойной ночи. И вы им скажите. Если сейчас на ночь смотрите, а если днем, то доброе утро. Так. Так. Так, Голуба, так, так, да как же, за мебель, за ордера, Голуба пропила стоп ей-богу, клянусь, чистью покойного батюшки, радушую, но нету, забыл взять текущего счета, Стоек задрожал и вытянул вперед, хилую свою лапу. Лапку желая задержать ночного посетителя. «Тише, дурак!» — это читала, — сказала Стаб Грозно. Говорят, тебе русским языком. «Завтра, значит завтра, но ну пока. Пишите письма». Перед с треском захлопнулась. Харабинников снова открыл ее и выбежал на улицу. Но Стаб уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук, локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. «Лед тронулся!» — закричала Стаб машинисту. «Лед тронулся, господа, присяжные заседатели!» Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее, сдергались стальные локти кривошипов, и Паровоз умчался, как он классно сказал, в горе, конечно, так. Лед тронулся, закричал став машинисту, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Машинист не расслышал. Охнул рукой, колеса машины сильнее задергались, задергались ценные локти, кривошипов и провоз мчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минут две и мерзко свернословие вернулся в, свои, в свой домишка. Невыносимое горечь охватило его. Он встал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногой стол. Подпрыгивая пепельницы, сделанная на манер калуши с красной надписью «треугольник», и стакан чокнулся с графином. Еще никогда в архваломии Коробейников не было так худлое.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 Лучшим своем коммерческом предприятии. От которого ждал больших барашей и обеспеченной старости. Шутки, крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплашал? Своими руками я дал ореховый гостиный гарнитур. Одному гобелену пастушка цены нет. Ручная работа. Звонок прошу крутить, давно уже вертела чья неуверенная рука, и не успел Варфоломеевич вспомнить, что входная дверь осталась открытой. В передней раздался тяжкий грохот. И голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, позвал: Куда здесь войти? Варфоломеевич вышел в переднюю, потянул к себе что то пальто, но ощупь драп и вел с договору отца Федора. Великодушный извините, сказал отец Федор.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 Отрочество. родчества. заплатил запросил 100 рублей. Память брата посетил, теперь расценивал значительно ниже, рублей 30. Собластились на пересчитать. Анну Каренину я дочитала. Деньги я бы попросил вперед. Дочитала уже сама. Вот. Положила в комнату брата, чтобы почитал потом тоже. Деньги попросил вперед, заявил архивариус. Это мое правило. А это ничего, что и золотыми десятками, заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. По курсу приму, по 9 с половиной, сегодняшний курс. Востриков вытащил из колбаски пять желтиков, досыпал, досыпал, в ним два спалотина серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфаломич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить, и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Фарлам не стал долго размышлять и расшел Зеркало жизни на букву «П». Быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Подрошив пачку, Фарлам выбрал из нее ордер, выданный «Т» Брунцу, проживающему по виноградной 34, 4 12 орехово-столе в фабрике «Гамса». Девять свои сметки, умение изворачиваться, Архивариус усмехнулся и отнес орудия покупателю. Все, все в одном месте, воскликнул покупатель. Один к одному, все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближите. Впрочем, что вам объяснять? Вы сами знаете. Отец Федор долго восторжен утря с руку архивариуса и, ударившись в не... количество раз у шкафы и в передние, убежал в ночную темноту. Профоломич долго еще подмеивался над оклопаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе. И долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков. И чего то их на воробьяни на потянула? Подумал он, с ума посходили. Он разделся, не внимательно помнился Богу. Лег в узенькую девичью постельку. И озабоченно а то о том, что дальше была 12 называется женщина, медитированные мечта поэта. Ну, это позже как. Упы. Тров, или Лев, Ильи Тров. Интересно, теперь у нас главные П означает индивидуальный предприниматель. Так, у нас есть Библия. Библия. Я подписала. Я покупала туда, только записывала, хотя я покупала ее раньше. Ты так. По благословению Блаженного Владимира, митрополита Киевского Россия Украины, священного архимандрита, Успенского Святой Киева, Печорской Лавры, чаянием чудотворной Великой Лавры, наместника Вескопресвященнейшего Павла, митрополите в и Чернобыльском, сопричестной братьей изданности о Библии, в городе Киеве, колыбели православие Киевской Руки, в священного писания Викого Нового Я читаю Евангелие от Марка, я когда читала книжечки в Сене, которые выдавали в одной общине, Называется Новый Завет, теперь перечитываю Библию, там два раза читала, теперь тут, там, вот, предсказание, а раз 13, так, Евангелие от Марка, глава 13, тут сообщается, что в первом стихе будет предсказание разрушения Иерусалима, в девятом указание на испытания дни страдания уже Христова, 6, 28 восьмой главе, стихе «Никто не знает, для пришествия Сына Человеческого, бодрствуйте и молитесь». Значит, читаю. И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Ему, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал Ему в ответ, «Видишь, все и великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камни и когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»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 певшее же до конца, спасется. Вы даже увидите мир за запустение, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, находящиеся в Иудее, добегут в горы а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи, взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою, горе беременным и питающим в самости дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимовым. И во в те дни будет такая сковь, какой не было от начала творения, которое соцарил Бог даже доныне и, до и не будет. Если бы Господь не сократил этих дней, то не спасла бы никакая плоть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 Силы небесные поколебятся, Тогда увидят сына человеческого грядущего на облаках силы ногу и славу. Тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров и от края так, от края земли до края неба. От смаковницы возьмите подобие. Когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так как когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях.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 дал слугам своим власти каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Вот такое вот нам ночь читаю, ночью, наверное, спать можно все-таки. Я думаю, другое бодрствой не имеется в виду. Стадики учились, что начинают спать родители. Тут есть словарь. Ну, по на работу надо просыпаться так, чтобы собраться, успеть и не опоздать. Это точно. Опоздание на работу. Это нарушение. Нарушение считается. За это выговоры делают, за опоздание на работу. На 15 минут если опоздали, уже выговор на 10 тоже могут сделать на 20. Сути, не всегда могут за пять обычно не делают заранее, если придете, конечно, никто не наградит, но... не зачтется, но все равно это хорошо, уважение больше к вам будет. Вот тут у меня была от марка от марка вот это я читала 13 -е, 13 -е, вот, складываю тут у нас 1014 год 59 59 я вот моих условий читала вот это вот который библейский язык написано это вот читала с конца читала Тут сначала ну, вот это Тут слишком мелко написано что вот так вот так вот такое длинное видео так имею Виду, что большой текст будет если вы нормально его читать есть мелко каминутные вот, буквами и целом разорвать так что попозже как-нибудь все спокойной ночи вот кстати купила эти капсулы с цинком зеньши вот я понемножку вот по три четыре взрослым где писано Причем не нужно продукты, не дают приносить цвета. Выдут за качество дополнительного источника оценка. Реквидация по применению детям 5-10 лет по 1-2 капсулы 50 лет, по 50 10 лет, по 1 2 капсулы за разделение детям старше десяти лет и взрослым быта 4 капсулы за разлием временные, жизнь приема 1 месяц. Ну, что они считается, что курсом желательно трепить? Если не хватит, то есть побольше выйти принимать, то в смысле второй вариант, кто там написан. Вот может быть придется документить две баночки, чтобы весь курс ровно месяц пропить. Можно, в принципе, по две капсулы в день. все на 30 дней месяц хватит. Кстати, помогает, помогает, помогает немножко с нас можно когда вот насморка долго болела, вместе не могла подряд нормально выздороветь. Потом купила цинка, быстрее выздоровела. Нет, вот. Чуть начинают из носа. Чуть не продал в носу появляться, я, цинка И бывает. Сейчас опять начала появляться, но это еще голову помыла сегодня. Опять с мокрыми волосами, не расчесными еще лежу. Ну, Поэтому такие у меня с петухами, взлохмаченные, вол, вол, вол, волнистые, когда помою голову. Потом расчешу и когда расчесываю, да, потом расправляется. Вот. Ну все, Я не это покупать, но советую, что мне самочувствие помогает для профилактики для здоровья для мозга помогает, для мозговой для, для женского мужского здоровья то есть такого для сексуальности видим для общего самочувствия для иммунитета вот ну ладно Я планирую показывать но решила что покажу ну ладно спасибо до свидания Бай boy